Добрый день, дорогие друзья! середине октября, уже холодает, готовимся к зиме и первому снегу. И для, для хурмы а, в этом году она будет зимовать у меня на улице, в таких грядках с керамзитом, о которых будет отдельное видео на канале. Думаю, ближайшие пару месяцев я его смонтирую и выложу. А сейчас я хотел вам показать, как я сделал укрытие на зиму для хурмы. Смотрим. Вот я сделал такой каркас, ну, немножко по грядке это отдельно. То есть это просто здесь углублено выкопана яма, длиной порядка 11 метров, туда лужен. Стенки сделаны из необрезной доски 20 дюймовка выложено спанбондом, чтобы земля не ссыпалась, а внутрь засыпан керамзит. В керамзите уже непосредственно находятся горшки с саженцами. Ну, в этом видео мы, я хочу вам показать, каким образом сделал ее каркас. То есть это 3 метра доска. Таким образом я его соорудил. Ну, как пришло в голову сделать, так и сделал. То есть я ничего не умудрялся никаких чертежей, как вот шло так и делал, ну, получилось вот таким образом дерево предварительно обработалось я не жал, чтобы не гнило здесь осталось теперь только укрыть ну дальше пойдут еще два таких вот, этих, э, участка укрытия да? вот один первый дальше у меня посажена тавловня э, вот эти я скорее всего уберу дальше посажен орех туда до конца, а в самом начале это ранетка. Вот до ранетки я здесь еще размещу, я думаю, две, да, две получится, две вот таких вот конструкции для утепления. Но ну, здесь немножко не рассчитал по размеру, надо будет этот момент учесть в следующий раз, чтобы не попадало на горшочки. Ну, а так, вот так вот получается, как накрою спамбондом, это будет следующее видео я просто в этот раз не планировал накрывать фамбондом поэтому смонтирую из нескольких видео установим вторую трехметровую конструкцию для утепления на зиму вот так это выглядит сейчас две штуки вместе сейчас буду делать третью здесь участок небольшой, всего 2 метра по мере посмотрю как это сколько потребуется, как это выглядит со стороны. Установил третью, короткую, два метра 24 сантиметра конструкцию для укрытия на зиму. Вот так получилось все три, передние две по три метра, это 2,24, метр 24 сантиметра. Еще в следующий раз я это дело уже укрою на зиму. Ну а вот так это выглядит уже укрытое. К сожалению, не успел я снять, когда это было сделано сразу но ну, вот через некоторое время когда уже пошел снег я снимаю и показываю как это выглядит уже в зимний период времени то есть я просто сделал накрыл спамбондом и к этим брускам прикрутил такие колышки чтобы ветром не снесло не стыло. вот так выглядит это зимина укрытая Ну а на этом все если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал если есть вопросы пишите их в комментарии просто пишите комментарии до встречи на новых видео на канале пока